Прикольная. Все. Прикольная. Похудала. Прикольная. Приходная. нет, Прикольная. Приходая. Прикольная. Прикольная. Нет. Место Кы. Кы. Еще раз. Прикольная. Приходная. Да. Прихожая. Прихожая, да? У нас прикольная. Да, Настя! Прикольная! Нет, прикольная! Прикольная? Да! <связывающие> микро че, че? Ми но в ка Десятое. вол Десятое. Десятая! Семь. пока! Всем Все пока-пока! С вами был канал Бантон, и я Ася Нестес, и я Лёля Май. Всем, кому понравилось наше видео, поставьте вот лайк и подпишитесь на наш канал. Да, пока!